Да, жизненный опыт такая штука. От него никуда не денешься. Он безжалостен без и общечеловечен. И сейчас песня про существо, которое вполне, в, пол, в полной мере свой жизненный опыт передаст сейчас нам в истории про карася. Маленькая, рыбка, жареный карась. Твоя улыбка, что была вчерась, называется эта история на стихе Николая Амельникова. Где твоя улыбка, что было вчера? Что тебя скупило, кинуло сюда, там, Где не так уж мило, детского рода, а где твоя улыбка, ревка, Жареный а где твоя улыбка? взяли рыбу и сетей, и послали, просто Смотри, как ты как как Ямочки, ты да, ваш глаз, а где твоя улыбка?